Друзья, здравствуйте, добрый день. Буквально пару дней тому назад мы завершили мероприятие Изи Бизи и провели годовщину. Хочу выразить свое отношение к тому, что было, и сказать свое видение в этом плане. Вы знаете, как человек, который работает в подобных структурах несколько, пару десятков лет, нахожу очень выгодно и разумно быть с проектом, который исправил свою годовщину. На самом деле сегодня, с одной стороны, живем в экономически нестабильном мире, но с другой стороны, я понимаю, что однозначно будут компании, которые именно в этот период будут развиваться и продвигаться, и на ближайшие 3-5 лет окажутся в топах. Могу с ответственностью заявить, что Изи-Бизи Изи – это один из именно таких э, проектов. Почему я так думаю? Потому что, в первую очередь, э, есть э, достаточно интересный концепт. Э, Изи – это не сетевая компания. Изи – это э, не традиционный бизнес. Изи-Бизи – это их комбинация. Очень грамотно сделана комбинация, которая открывает новые двери вообще в международном бизнесе изи -бизи позволяет обычному человеку в самых удобных условиях, с самыми подходящими инвестициями создать для себя международный бизнес. Второе, что в Изи я нахожу очень перспективным и важным, это энергетика самого проекта. Учредители Изи-бизи – это люди, которые имеют достаточный опыт. Но опыта достаточно не бывает, с одной стороны, но достаточно опыт именно для того, чтобы создать подобный мировой бренд. Это крайне лояльные люди. Я с ними ближе знаком, я с ними общаюсь практически каждый день, я вижу их настрой, я вижу их отношения, я вижу их заботу о сообществе, и это дорогого стоит Вот. То, что касается видения... Одним словом, в виде есть э, план миллионера. То есть, если человек сегодня задается себе вопросом, э, я хочу преуспеть и мне нужно финансовое благополучие, один из самых удобных и разумных э, планов он может найти именно э, в Изи Бизи. Вот, э, я хочу всех партнеров наших поздравить с годовщиной и сказать, что э, второй год и третий год я вижу э, совершенно по-другому э, ту разницу которую мы увидели в начале и в конце э, года, года компании мы на второй на третий год увидим прирост э, несколько раз в два, три, в пять раз э, лучше и это конечно уже сегодня серьезно вдохновляет и в конце хочу сказать я не знаю почему то у меня есть э, такое видение э, что однажды про Изи Бизи снимется фильм. Точно так же, как однажды сняли фильм про э, Apple, э, как однажды сняли фильм про создание Фейсбука. Э, Изи именно подобное. Э, у меня даже нет э, достаточно объяснений, как это могу я в деталях выразить. Э, примите это как интуиция, Опытного человека. Время покажет. Желаю удачи, успехов и счастья всем. Спасибо.